Всем привет! С вами я, Вов Наталья, и вы на моей фитнес-кухне. В преддверии новогодних праздников хочу поделиться с вами тремя рецептами салата из незаслуженно забытого, сезонного, очень полезного и вкусного овоща – из редьки. О пользе редьки вы можете прочитать в моем сообществе на моем YouTube-канале. Для первого салата нам понадобится одна большая черная редька, морковь, половина корня сельдерея, одно большое достаточно яблоко, лук, половинка лимона, оливковое масло и соль по вкусу. В первую очередь редьку очищаем, натираем на крупной терке. Именно натираем, ни в коем случае не нарезаем для этого салата, какой бы тугой она ни была, трем. Затем отправляем в достаточно большой салатник. Объемный, так как по итогу салата достаточно много получается. Морковь очищаем, натираем на крупной терке. И то же самое проделываем с сельдереем. Очищаем, натираем на крупной терке. Этот салат мы называем витаминка, так как в нем много полезных овощей. В зимний период этот салат у нас ну, хотя бы раз в неделю обязательно присутствует на столе. В принципе, салат бюджетный, все овощи доступны, вы можете найти их и в супермаркете, и на рынке, и, в принципе, по приемлемой цене. Лук нарезаем мелкими кубиками и добавляем его в салатник. Яблоко очищаем, натираем на крупной терке. Для этого салата выбирайте яблоко, достаточно большое, тугое и обязательно кисло-сладкое, так как кислота в этом салате добавляет свою изюминку. Затем овощи, посыпаем солью по вкусу, поливаем соком лимона. Лимон ни в коем случае не жалейте. Затем добавляем оливковое масло и салат хорошо перемешиваем. Этот салат является одним из самых любимых салатов моего мужа. Он получается очень вкусным, оригинальным, сочным. Является хорошим гарниром к любому мясному блюду. Его вкус и сочность на следующий день не теряются. При подаче лучше всего посыпать зеленым луком. И наслаждаемся всем приятного аппетита для приготовления следующего салата под названием ташкент нам понадобится одна арбузная редька большого размера либо две маленьких луковица 250 грамм отваренной говядины 8 перепелиных яиц соль перец по вкусу растительное масло для жарки и сметана либо домашний майонез в первую очередь лук очищаем, нарезаем полукольцами, затем обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Именно до золотистого цвета. Сильно не зажариваем и много масла не используем. Говядину нарезаем соломкой, отправляем в салатник. Туда же добавляем обжаренный лук, но делаем это так, чтобы как можно меньше масла попало в салат. Затем речку очищаем, натираем на терке для корейской моркови. Посмотрите, какая красивая внутри бурячного цвета арбузная редька. И к тому же очень сладкая. В принципе, в этот салат вы можете использовать любую другую черную, зеленую редьку. Но мне нравится именно арбузная, потому что она сладкое сочетание мяса и сладкой речки. Очень вкусно. Затем Отваренные яйца нарезаем соломкой, также отправляем в салатник, присаливаем, добавляем перец черный молотый по вкусу, заправляем сметаной, либо домашним майонезом. Конечно, с домашним майонезом салат получается вкуснее. Салат напоминает оливье, его даже считают побратимом нашего оливье. И существует несколько историй возникновения этого салата. По первой версии в 60-е годы он был придуман, создан по заданию партии правительства с целью популяризации кухонь союзных республик. По другой версии, его придумал узбекский повар, который в то время работал в Москве в ресторане под названием «Ташкент». Как вы понимаете, и само название салата отсюда. Салат получается очень вкусным, оригинальным, таким, я бы сказала, необычным, ну, не похожим на другие салаты. И, в принципе, он самодостаточный, он не требует каких-то дополнений. При подаче салат лучше всего украсить... Четвертинками перепелиных яиц и сверху посыпать зеленым луком. И для последнего третьего салата нам понадобится редька дайкон, морковь достаточно большого размера, свежие огурцы и зеленый лук. Также для заправки в этот салат нам нужен будет орегана, соль, молотый перец черный, по вкусу оливковое масло, лимон, чеснок, перец чили и мед. В первую очередь очищаем редьку, нарезаем мелкой соломкой. Отправляем в салатник. В принципе, для этого салата я беру дайкон и вам тоже советую, потому что арбузная, например, она слишком сладкая для этого салата, она не подойдет. Черная редька, она достаточно такая горькая, тоже не подойдет, потому что этот салат сам по себе острый, поэтому дайкон как раз то, что нужно. Затем морковь очищаем, нарезаем мелкой соломкой и также отправляем в салатник. Морковь постарайтесь для этого салата подобрать достаточно сладкую, сочную. Нарезаем огурцы соломкой. Огурцы мы не очищаем. В принципе, если хотите, вы можете морковь и редьку натереть на терке для корейской моркови. Но если вы будете натирать, то огурцы все равно нарезаем именно соломкой, не очищая. Затем также измельчаем зеленый лук и отправляем его в салат. Теперь займемся заправкой. Чеснок измельчаем как можно мельче, отправляем в мед, туда же добавляем измельченный перец чили. У меня ушла половина перца. Если вы любите достаточно острые блюда, можете расходовать больше, но если не любите, значит, естественно, меньше. Добавляем соль, перец по вкусу, добавляем лимонный сок. Не жалеем лимон. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. И все хорошо, тщательно перемешиваем. Заправка готова. Отправляем ее в салатник. Салат тоже хорошо перемешиваем. Он получается очень ярким, красивым. В принципе, как вся азиатская кухня, к которой салат этот тоже относится, радует нас яркими красками и дает возможность насладиться различными пряностями. Салат получается очень оригинальным, интересным. Ну, естественно, имейте в виду, что он достаточно острый. Подходит как гарнир к любым мясным блюдам. Салат будет очень хорошо смотреться на вашем праздничном столе. Обязательно попробуйте. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно напишите в комментариях, какой из трех салатов вам больше всех понравился. Всех с новогодними праздниками! Всем пока!